Раз, новую, Боря, на вас следующий трек, Женька. Немного лирики не помешает, я говорю. Тебе нужна Владимир, Владимир, вот он у Секундочку, бегу. пожалуйста. Бига-бига. А ну, это как-то. Вот и так далее. О, Бежит, бежит, бежит. Ну, прям под давали. Опа. Мы раз их видим вживую, да, а Они И пацаны ездят, и кто сегодня... Что клевое, такое? Да, а два. Два. Вы первые во всем сегодня! Спасибо! Да, почувствую да. а вас! Задыкаем пока, не помочь, Всего Всего я я думал, что вы не помечать. Всего наружу! Я думаю, вы не будете смотреть на своих... А я думаю, мы сегодня еще зашел. Мы же встретимся через 50 лет! Да! не конкретно! О, больше! Вы а будете тренерами читать рэп, да? и это, конечно, будет увлекать бабушек. Да. Да, да я думаю, вы сегодня еще удивите нас трэпами. Давайте сейчас... Мы будем премьer. тусовать с бабушками. Да, да, да. Сейчас будет, да? Да, будет дедушками, да? Давай, давай. А все, Так. Че? Че? А не, не поверишь, нет? что? Сейчас будет... Третий, третий, третий. Сейчас будет сколько? Сейчас, давай. Все, приз первый небольшой. А он должен позвать? Нет, нет. Подожди, подожди, за всеми, смотри сюда, угадай.